приветствую вас я игорь черноусов дубль номер два где же бесплатно скачать и как установить замечательную в кавычках программу робоцентр в первом ролике не удалось качественно записать процесс установки поэтому я прекрасно понимаю что однозначно будут вопросы хотя инструкция по установке находится вместе с самой программы она очень простая но чтобы все было доделано до конца записываю инструкцию по установке и показываю всем неверующим что программа robosender во всяком случае сегодня вот 8 8 июня 2015 года эта программа эта версия прекрасно работает я вам сейчас ее запущу и покажу что все работает вот запускаемый файл он крякнутый уже фикс видите я его запускаю, запустить, запустить. Если у вас какие-то антивирусные программы стоят, то, возможно, будет вот такое что-то вот связанное с подозрениями на вирус. Но тут нет никакого вируса. Кто смотрел тренинг с самого начала, я об этом уже говорил. Просто Измененная программа, всегда на них так реагируют антивирусные программы. Значит, не забываем дать доступ в скайпе. а Рыбоцентр всегда его требует. Вы дали доступ в каком-то скайпе. и вот, пожалуйста, смотрите, запустилась, запустилась эта программа. Как этой программой пользоваться, еще раз повторюсь, я рассказывать не буду, потому что сам ей не пользуюсь. Я пользуюсь Сендексом. Именно той версии, которую я вам дал в дополнительных материалах к третьему уроку этого тренинга. Значит, RoboSender, вот та версия, которую я сейчас на ваших глазах установлю, будет находиться также в дополнительных материалах к бонусному уроку мини-тренинга автоматизация Skype. Итак, сам процесс установки. Из дополнительных материалов скачиваем с Яндекс-Диска архив с программы RoboSender. Я вот его скачал в папочку 1.1. Архив называется Кряк. Разархивируем его. Запускаемый файл, установочный файл это RoboSender. Если у вас стоял Робосендер не работающий, то вы поступаете так, как я показывал в первом ролике, то есть удаляете его с своего компьютера, очистите реестр, перезагружаете компьютер и после этого запускаете вот эту вот работающую на данный момент версию. Значит, запускаем Робосендер, нажимаем запустить, совсем соглашаемся, вот у меня он просто уже установлен, да, у вас такого сообщения не будет. Переустановлю. Опять же, опять же, если у вас стоят какие-то антивирусные защиты, то возможно вот такого плана сообщения. Значит, программа ломаная. Только поэтому, только поэтому и возникают подобного рода сообщения. Программа установилась, но я просто отменил установку. Далее, вам необходимо вот этот вот Крякнутый RoboSender, запускаемый файл, скопировать в ту папочку, куда у вас установилась программа RoboSender. Значит, если вы никаких маршрутов не меняли, то программа копируется в программ файлос. Если у вас 64-битная операционка, как у меня, то она скопируется в Progress Files 86. Ищем папочку с программой RoboSender. Вот наша папочка. Открываем ее и сюда копируем крякнутый файл. Вот. У меня он уже опять же есть. Я копирую замены. Для удобства можете вот для этого крякнутого файла создать ярлычок и вытащить, например, его на рабочий стол для удобства запуска. Запускается именно не файл РабоСендер, а РабоСендер Fix. Выполняем двукратный щелчок "Запустить". Еще раз запустить. Но ну, вот проблема крякнутой версии. Боремся с антивирусом, я рекомендую все-таки сделать эту программу доверенной. Кто не знает, как, смотрите дополнительный урок к третьему занятию тренинга, я это все рассказывал. Все, пожалуйста, программа Робоцентр запустилась. Опять же, не забывайте давать доступ, потому что Робоцентр, в отличие от Сендекса, при каждом запуске, ну, во всяком случае, крякнутая версия легальная у меня никогда не было, постоянно требует разрешения. Еще раз повторюсь, работающая версия робосендера находится в дополнительных материалах в бонусном уроке к тренингу автоматизации skype за три шага ссылка на сам тренинг если вас интересно как же работать в скайпе на профессиональном уровне если вас интересует полный комплект программ для автоматизации скайпа и методика работы без бана. ссылка на этот тренинг будет доступна в описании этого ролика и в самом ролике то есть вы попадете вот на такое вводное занятие выполняйте задания по тренингу они очень простые весь тренинг можно пройти в течение двух часов большое спасибо всем до свидания удачи счастья и здоровья Робосендером пользоваться не рекомендую. Пользуйтесь Сендексом. Сендекс раздается в третьем тем занятии тренинга автоматизации Skype.